Привет! В контент-маркетинге сторителлинг занимает особое место. Считается, что истории лучше воспринимаются, лучше цепляют аудиторию и в конце концов лучше продают. Это действительно так. Как создавать истории? На эту тему очень много хорошей информации. В этом видео я хочу поделиться своими какими-то идеями и подходами в отношении сторитэлленга. Видео будет полезно всем, кто так или иначе имеет отношение к контент-маркетингу, но ну и также тем, кто любит создавать интересный контент, интересные сторис у себя в социальных сетях. Итак, поехали! Самое сложное в сторителлинге или в рассказывании истории, и это то, на что я хочу обратить внимание, это придумать идею и продумать сюжет. Здесь должен быть главный герой, с которым что-то происходит, должна быть завязка какая-то, то есть вступление, потом основная часть, и потом, как правило, кульминация, то есть финал истории, в котором как раз и заложена основная мысль, и там, как правило, что-то самое интересное. Первый и самый такой идеальный вариант для создания истории, то есть придумывания идеи, это когда с нами действительно произошло что-то интересное, и из этого можно сделать классную историю. Такое бывает. Это, возможно, не часто. Это еще может зависеть от образа жизни, который ведет человек, но так или иначе такое случается. Я приведу свой пример, свою историю, которую я очень люблю рассказывать, когда мне нужно донести идею хорошего сервиса и высокого качества услуг. Я очень люблю Швейцарию и очень люблю путешествовать швейцарскими поездами. Вот один раз со мной произошла забавная история, поезд сделал незапланированную остановку и после этого начал опаздывать на 7 минут. Нужно признать, что для швейцарцев это действительно катастрофа. Вот когда было объявление, что поезд Такие опаздывает, в вагоне все начали бубнить, возмущаться, как такое возможно, как такое может быть. И вот это был такой вот повод посмотреть и задуматься, насколько же мы разные, насколько мы по-разному можем воспринимать одни и те же ситуации. Но то, что произошло дальше, оно воодушевило меня еще больше. Мы ехали в Тюрих. Тюрих это очень большая узловая станция, на которой люди могут присаживаться на другие направления и ехать дальше. Так вот, в Швейцарии все продумано и там очень грамотно продуманы стыковки, то есть на самом деле может быть такое, что у вас есть, например, ровно 10 минут, чтобы спокойно перейти с одной платформы на другую и ехать дальше, то есть чтобы вы долго не ждали. И вот дальше идет объявление, что все поезда, которые ходят раз в 30 минут и реже, и идет перечень вот этих направлений, они, внимание, не поедут по расписанию, а подождут пассажиров, которые гипотетически могут быть в поле, поезде, который вот сейчас опаздывает. И вот это меня воодушевило еще больше. То Швейцария, которая все любит делать по плану, которая все планирует, где все четко идет по расписанию, здесь отступает от правил и проявляет вот такую вот гибкость и заботу. Меня это очень сильно удивило. И вот это вот и есть тот, то высокое качество услуг, хороший сервис. То есть в какой-то момент нужно отступить от правил и проявить гибкость, подумать на несколько шагов вперед. Но в этой истории есть еще одна сторона медали. То, что произошло, оно удивило на самом деле только меня. Для швейцарцев это было абсолютно нормально. Это было как само собой разумеющееся. И вот здесь тоже нужно понимать, что к хорошему люди, как правило, привыкают быстро и когда мы говорим о маркетинге услуг то вот здесь вот первый момент что очень важно вот взять вот эту высокую планку но потом на самом деле очень сложно ее удержать именно по той простой причине что люди к хорошему привыкают быстро и в какой-то момент вот хороший сервис начинает воспринимать как само собой разумеющиеся это пример яркой ситуации, которая произошла само собой, из которой можно очень легко сделать яркую историю, то есть вот запаковать, причем можно даже показывать с разных ракурсов, доносить какие-то разные идеи. Но что делать, если вот в жизни ничего такого не происходит? На самом деле, если честно, я не так часто путешествую. И если вот посмотреть на, так вот, на конкретно каждый день, то в принципе очень часто ничего такого особенного не происходит. Вот что делать в этом случае? На самом деле гораздо более ценный навык это уметь находить идеи для истории, идеи для сюжетов истории именно в самых банальных и обычных вещах. Сначала я дам несколько таких общих рекомендаций, на которые стоит обратить внимание. Вот о чем может быть история. Ну, например, все к лучшему, да, то есть что-то произошло, может быть даже не совсем приятное, но в конце концов мы понимаем, что все это было к лучшему, то есть один вариант для сюжета истории. Потом трудный путь к успеху, то есть не получалось, было тяжело, опускались руки, но потом в конечном итоге все получилось. Еще одна идея для сюжета истории. Дальше. Может быть такое, например, что просто что-то произошло, и вот из какого-то события, ситуации мы сделали какой-то очень важный вывод и что-то важное для себя поняли. Тоже еще один вариант. Вообще в истории, как правило, есть проблема, и вот во многих историях можно отследить вот такую сюжетную линию. Был человек, у него было все хорошо, потом случилось что-то, появилась проблема, он стал несчастным, у него все плохо, потом он эту проблему решил, и снова стало все хорошо, он стал счастлив. Вот такой вот банальный, незатейливый сюжет можно отследить во многих историях. Давайте представим, что какой-то человек пришел в самое обычное кафе выпить кофе. Обычная чашка кофе, на первый взгляд. Но здесь может скрываться много самых разных историй. Может для кого-то, это единственная возможность сделать паузу в процессе рабочего дня и отвлечься от напряженной работы. А для кого-то кофе – это обязательно еще и вкусный тортик. Для кого-то кофе – это атмосфера, например, музыка, джаз, который всегда играет в этом кафе. А для кого-то это тоже атмосфера –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 А чувства, эмоции, настроения, они могут быть совершенно разные. И вот именно здесь, в чувствах, эмоциях, которые скрываются за самыми обычными вещами, и нужно искать зацепки, идеи для сюжетов своих историй. Я дальше приведу пример, расскажу свою историю о том, как можно создавать истории. Для одной презентации мне нужно было вот придумать именно историю, то есть использовать стори и рассказать историю, которая помогает донести идею о том, как важно жить без ожиданий и о том, что ожидания очень часто иногда мешают нам воспринимать саму жизнь. И как назло, мне ничего не приходило в голову, то есть вот ничего такого в моей жизни не происходило. Вот ты смотришь на других, у других вроде бы что-то происходит, а у тебя нет, вот обычная такая Такая каждодневная рутина. И в конце концов я ломала голову, а потом разозлилась и взяла, придумала, просто взяла и придумала сюжет истории следующий: что я гуляла по парку, значит, ко мне подошел художник и стал уговаривать меня нарисовать мой портрет. Я там описывала в деталях, как он меня уговаривает. Значит, я согласилась, он портрет хотел нарисовать совершенно бесплатно. вот значит, он меня рисует. Там тоже были какие-то детали, что я при этом чувствовала, и потом мне он выдает результат. Мой портрет. И выяснилось, что это была карикатура. И я разозлилась, потому что я ожидала получить вот красивый какой-то классический портрет, а здесь было совершенно другое, то есть этот художник специализировался именно на карикатурах. И вот здесь я показывала и делала выводы, что насколько важно было жить без ожиданий, потому что если бы у меня ожиданий не было, возможно бы я сразу с этой карикатуры посмеялась, потому что художник на самом деле прикольно выполнил свою работу и подарил мне вот такой вот портрет. У меня, кстати, такого никогда не было, никто мне такого не дарил. Вот я делала там свои определенные выводы. О чем здесь история? Вот эта история была в реальной жизни? Нет, это в какой-то степени фальшивка, но это реально. вот мой портрет – это реальное я. У меня тогда был немножко другой образ. И вот если в жизни ничего? такого не происходит для того чтобы донести идею если это уж очень нужно сюжет для истории можно просто взять и придумать нужно еще заметить что в маркетинге вот все истории брендов они придуманы и созданы искусственно и ничего здесь такого страшного нет это как рассказывать сказки и да для того чтобы научить создавать красивые истории нужно прокачивать навыки шахерезады и работать здесь можно в двух направлениях первое то есть учиться замечать истории которые все-таки случаются вот такие яркие ситуации а второй момент уметь упаковывать в истории самые обычные и банальные вещи и вот это те навыки на самом деле к этому можно научиться главное вот заниматься этим прокачивать развивать фантазию Поделитесь в комментариях, а умеете ли вы создавать истории, возможно уже пытались, была ли эта информация для вас полезной, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал Просто про маркетинг, ну и до встречи в новых видео, пока!